Всем привет, с вами Настя Ясная, автор трансформационной успехотерапевтической программы «Ясная жизнь». И сейчас у нас в эфире рубрика «Ясные мысли». Итак, о чем же мы сегодня поговорим? Сегодня я хочу поговорить о вас, наши дорогие бизнесмены, о ваших проблемах, о том, почему вы не спите по ночам, о том, что у вас болит и как это решить. Все мы знаем, что бизнес – дело сложное, но очень очень интересное. И, конечно же, бизнесом занимаются далеко не все, а по психотипу только такие альфа-самцы и творцы. Да? То есть те люди, которые не согласны играть по чужим правилам, которые хотят творить, хотя все равно приходится играть по правилам государства и так далее, но тем не менее это самовыражение, это амбициозность, это ответственность. И сегодня мне бы хотелось затронуть самый главный, пожалуй, момент, их несколько, но начну с самого главного, это прибыль. Что такое бизнес без прибыли? Ну, это не бизнес, да, это называется дрочинг или еще какими-то другими вещами, но это не бизнес. Увеличение прибыли, да, соответственно, как этого добиться? А масштабирование бизнеса. Это тоже очень сложный процесс. Правда, конечно же, интересный, но он очень сложный далеко не всегда. Масштабирование бизнеса приводит к успеху. Очень часто бывает так, что бизнесмен терпит убытки. У каждого бизнесмена есть усталость и проблема, связанная с долгами, связанная с государственными органами, которые буквально душат да, крупный бизнес и так далее. А, есть а, такие вещи, как партнеры, которые порой бывают ненадежными. Есть стеклянные потолки. И бывает часто так, что бизнес в итоге приходит к банкротству. А, также есть опасения у бизнесменов. То все отнимут, закроют, да, ну то есть мы все с вами родом из 90-х, 2000-х, э, наше поколение, да, там плюс-минус. Еще очень важная и главная проблема у бизнесменов ⁇ это нет времени, нет времени на себя, нет времени на любимых людей. А нет времени на семью, нет времени на отдых, ты постоянно работаешь, ты не можешь делегировать свои полномочия, потому что твои работники, сотрудники не работают так, как ты. Почему-то все куда-то исчезает или за... ну, становится какой-то стопор, или еще там много разных веселых вещей происходит. Итак, значит, что самое главное, да, еще раз возвращаясь к первому пункту, это увеличение прибыли. Как ее увеличить? Есть множество, миллиарды, триллионы совершенно какой-то информации, как это сделать технически. Да, там графики, расчеты, анализы и так далее. Очень часто это не работает вообще. Почему? Все дело в нас. Все проблемы у нас вот здесь, в голове и в наших чувствах. Я уже выпускала ролик и дам его под видео, который рассказывает о том, как формируется человек, как формируется его психика, как формируются его убеждения, как формируются его части, которые потом управляют его жизнью. Все это происходит до 5 до семи лет. И очень важно, какое окружение было. Также еще есть а, а, такие вещи, как задолженности с прошлых жизней, да? Мы же все понимаем, что у нас не одна единственная жизнь. Но потом мы перевоплощаемся, меняем вот эти тела, вот эти одежки. И пока мы не решим какую-то определенную задачу, мы все время а, вокруг нее вертимся. И как только решим, идем дальше. Соответственно, на это решение может уйти а, не одна жизнь, а может и одна. Что здесь хочется сказать? Если у вас проблемы с деньгами... Если у вас каким-то образом вы пытаетесь увеличить прибыль, вы пытаетесь начать бизнес, у вас внутри существует какой-то мусор, который не дает вам это сделать. Это либо убеждения, либо это э, родовые проклятия, так скажем, да? То есть там бабушка сказала деньги, грязные руки и димой, и все, запало в голову, сформировалась часть, которая не дает эти деньги к вам в руки. Они могут крутиться вокруг вас, они могут быть у ваших партнеров, они могут быть у ваших сотрудников, но они почему-то до вас не доходят. Также еще если мы говорим про Россию, то вот эта вот тема раскулачивания, которая была у нас да, там, в период революции. Вот эти вот все раскулаченные бабушки-дедушки оставили нам просто жирнющий такой завет на подсознательном уровне, что за деньги там раскулачивают, что, зачем что-то накапливать и быть богатым, если это все равно приведет к тому, что у тебя все заберут или, например, за деньги убивают и так далее. И поэтому у вас работают такие программы, которые не дают вам разбогатеть, не дают вам увеличить эту прибыль. А даже если вы ее увеличиваете, то потратить на себя никак не получается. Это не налоговая вас душит, это душит вас собственный демон, который сидит в вас, возможно, не одно поколение. Все эти демоны, это реально, и все они живут в нас, прямо в наших телах. И более того, бывает так, что не бывает, а даже в большинстве случаев, что именно демон общается с демоном и заключает контракты, а не человек с человеком. Вот эти все вещи, они живут с вами, они живут в вашем теле, живут в вашем подсознании и управляют вашей жизнью. И если там у вас сидит, ну, назовем его, злодей, да, который не дает вам все это дело сделать, или который душит вас и давит вас, используя рычаги внешнего мира, да, какие-то затыки, блоки, невозможности э, и так далее, то это все, опять же, не внешние проявления. Вы можете сколько угодно решать вопросы внешне. Это, знаете, как у э, человека прыщи, грубо говоря, да? А он их вот ну, не, ну, не лечит, а он их замазывает. Ну вот вы сколько угодно можете замазывать эти все свои проблемы, внешне да, решать их, но внутренние никуда не уйдут. И более того, что самое интересное, они попадут в ваших детей. То есть вот эти демоны, они переходят по роду ваших детей. И, возможно, те самые демоны, которые сейчас с вами, вот эти все части, они перешли к вам также породу. Заметьте. Вспомните вообще, что говорили ваши родственники, да, например, про деньги. У нас вообще еще в Советском Союзе, да и до Советского Союза, вот этого царская Россия, да и сейчас к деньгам отношение очень негативное. Что уж там говорить, да, то есть у нас деньги иметь, это значит ты плохой. То есть деньги ассоциируются у нас с тем, что это плохо. И вот это все нужно вычищать на подсознательном уровне. Как есть вирусы и мусор и бедности, да, вот эти вот разорения, невозможности, также есть вирусы, богатства. Это для подсознания нет минуса и плюса. Вот что посеял, то и зашло. Там какие убеждения есть, например, мы богаты никогда не жили и не будем жить, да зачем нам это, да богатые и плохие, ну и так далее, и так далее. Все, это с молоком матери входит более того вы не случайно родились в этом роду чтобы отрабатывать эти сценарии вы либо их будете также отрабатывать и доптаться на месте либо вы прорветесь и как раз для того чтобы прорваться есть то самое та самая трансформационная моя программа ясная жизнь и она начинается с того что с того что просто нужно осознать для начала нужно осознать свою проблему я чайку выпью с вашего подгоняя. Люблю чай. Эм, осознать проблемы, Как прийти к этой гармонии? Как прийти к своей прибыли, которая э, комфортна для тебя? Которая, бизнес, который комфортен для тебя? Бизнес, в котором ты э, не только работаешь э, с удовольствием, творишь и меняешь этот мир, но еще и у тебя есть время на свою семью? Еще у тебя есть время на своих любимых детей, да вообще на себя, элементарно, в спортзал сходить, <смех> понимаете? Я знаю бизнесменов, которые в спортзал не могут сходить, у них времени нет даже поспать, они детей своих месяцами не видят. Жен там же понятно, да? Сразу могу сказать, что я не работаю с теми, у кого нет денег, у кого вообще такое убеждение в голове сидит, потому что деньги у вас есть, но вы привыкли как бы как жертва подходить, да, там спасите, помогите, денег нет. И просто в этом случае у вас не сработает. У вас просто не сработает эта история, потому что вы не готовы к этим деньгам. Самое главное – увеличить прибыль, увеличить до комфортного для вас состояния, да? Запустить, если нужно, масштабировать от этого бизнеса, если у вас есть какие-то идеи масштабности или новых проектов, запускаем тоже грамотно. Причем запускать-то будете вы, все это будете делать вы. Я вам наведу порядок у вас самих. Я набеду порядок в вашем подсознании. А мы с вами уберем всех этих демонов, все эти вирусные программы. Кстати, вам может быть физически плохо, блевать там, температура, ну уж потерпите, а что делать, Там, если веками у вас какая-нибудь махровая сущность сидела, ну, расставание с ней порой бывает очень болезненным. Что касается моей консультации, то на ней вы по-любому получите плюсы, бонусы, то есть вы получите выявление ваших истинных затыков, почему дело не идет, да, почему прибыль не получается, а мы определим ваше очищенное намерение, для чего вам эти деньги, для чего вам это развитие, да? И третье, мы с вами подберем алгоритм, я вам расскажу, как что действовать, если это ваша история, то, собственно, погнали. Если не ваша, всего доброго, удачи еще у вас может возникнуть такой вопрос, откуда же эта красивая девушка, такая миловидная, такая хрупкая, знает, как с демонами бодаться. Для этого существуют уже видеоролики информационные, которые я специально записала для таких вопросов. Я оставлю ссылочку в описании, вы можете пройти, послушать. Там все очень четко, я передала информацию, очень сжато что это за программа, да, из каких структур она создает, почему, как, что, зачем, как работает подсознание, что такое части, как они возникают, что такие причины, вот эти вот все связи. И вы должны еще понимать очень главную, главный момент. Если мы с вами начинаем работать, это не значит, что я взвалила вас на свои плечи и поднесла. Сначала в города, потом с горы, да потом опять в гору. Нет, это значит, что мы с вами идем вместе, а я вам говорю, как идти, что делать, и вы меня слушаете. Благодарю вас за ваше внимание, в любом случае удачи вам в жизни, всего самого доброго, пока-пока.